Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кунур Кудашева. Я преподаватель Международной Академии Естественного Знания Анатолия Некрасова. Хочу с вами поделиться своей точкой опоры и самым любимым женским качеством творительницы образов. Я очень люблю смотреть фильмы, и, наверное, вы все знаете, Наш любимый старый фильм Алые паруса. Меня так вдохновил образ главной героини Асоль. Она создавала образ, то, что за ней приплывут алые паруса и заберут ее. И она в этот глубоко верила, и действительно мужчина услышал ее мечту и воплотила в реальность. Так и в жизни, дорогие женщины. Это наша женская суть — творить образы, расслабиться, довериться мужчине, миру, и все выстроиться самым гармоничным образом. Проживая это качество, я... в моей жизни происходили такие волшебства. Я очень мечтала и хотела встретить любимого мужчину. И проживая это качество, я нарисовала картину, себя в романтическом свидании с любимым мужчиной. И через некоторое время мой образ воплотился в реальность. Я встретила просто замечательную мужчину. Благодарю мир за это. И еще я очень мечтала, хотела открыть бутик женской одежды и творила образ, что мой бутик находится в красивом торговом доме красивое месторасположение, рядом со мной хорошие соседи, как женщины ко мне приходят, я им дарю радость, комплименты, как они наполняются, как я их вдохновляю. Я в это верила, и мужчина мне помог купить этот бутик, а другой мужчина, мой друг из Турции, отправил мне почти даром 200 килограммов кроссовок, это было так волшебно и так радостно. Я, как раньше, не пыжилась, не добивалась, а просто в ослабленном состоянии сидела и смотрела, как все это воплощается. Это действительно так. Я благодарю мир за это. И еще я очень люблю путешествовать. И очень давно хотела поехать в Стамбул. Именно хотела посетить хамам Хюрем Султан. Роксаланы. и творила образ, когда я уставала, я закрывала глаза и творила образ, как я сижу, наслаждаюсь хамами, хамаме пью щербет. И это случилось. Я недавно сел в Стамбул, я была в хамаме Роксоланы, прожила там свою трансформацию, не свободы. Я переродилась. Султаншу выросло мое женское достоинство, величие моей души. Я очень благодарна миру за это. Хочу сказать, дорогие женщины, творите образ, расслабляйтесь и доверяйте миру и мужчинам. Все ваши образы действительно творятся в реальность. Я верю, и вы тоже верьте. Я вас люблю. Благодарю.